Друзья, я вас приветствую на канале, а сложен он просто. Меня зовут Сергей, сегодня хочу показать DocFX, это такой генератор документации, причем не просто генератор, а очень на самом деле продвинутый, в том смысле, что он может взять метаданные с вашего проекта и натянуть их на мануал, ну, то есть на документацию, и соответственно вы можете ее дополнить, расширить, применить собственно, в какие-то темы для вашей документации. В общем, я сейчас все покажу. Давайте переключимся сначала в GitHub, я вам покажу то, что у меня есть, а потом, в общем-то, проделаем включение документации, то есть генерацию на конкретном примере. В очередной раз хочу напомнить, что для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно подписаться на канал и поставить колокольчик. И, а также напоминаю, что мы существуем на Дзене и в общем-то ВКонтакте и по-моему даже на Рутубе есть. Так что смотрите, ищите, подключайтесь. Ну и, и там, соответственно, тоже комментируйте и все такое. А, все, переключаемся, поехали. Ну, для начала давайте покажу, что у меня уже есть. У меня есть сборка, называется, антипроцессор. И здесь вот есть, так называемый, прям, покажу на настройках, есть э, пейджи. То есть, вот эти гитхаб пейдж, которые, в свою очередь, дают возможность сделать следующее. Ну, то есть, если, допустим, открою, тоже покажу, э, новую закладку. И вот сюда перенесу, на самом деле, слово Колобонга, то есть у пользователя, а здесь напишу iO, нажму Enter, то я попаду на документацию. Это как раз те самые uh, GitHub Page, который позволяет uh, хранить вот такого рода информацию. На самом деле в GitHub -да что есть еще. Может быть я еще покажу чуть попозже что-нибудь. Ну, uh, что такое документация? Это метаданные, собранные с вашего проекта, отображаемые ну, в таком удобночитаемые виде. Сами понимаете, что здесь есть, допустим, uh, поиск uh, и, в общем-то, перекрестные ссылки очень недолгие. Если говорить про то, как это реализовано, то здесь на самом деле просто все. Для того, чтобы это сгенерировалось, есть несколько вариантов. Есть динамическая, есть статическая документация. Докфx позволяет делать статическую генерацию на основании тех данных, которые у вас есть. Ну и еще пример, например, как для примера могу показать Unit of Work. Здесь вот. Тоже есть э, тот самый GitHub Page, он включенный. Вот так вот на него можно попасть. Ну или по образу подобию название автора перед GitHub выносим, ИО и название продукта. В общем, вот такая вот штука как бы работает. Ну и надо сказать еще, что если, допустим... Есть какой-нибудь проект, вот, например, Operation Result, я тоже хочу из него сделать что-то вроде наподобие того, что я уже показал, то есть добавить документацию, я его загрузил, вот он меня, собственно говоря, существует, здесь есть какие-то данные, в общем-то, описывающие так или иначе, ну и будем из этой штуки делать документацию. Что для этого нужно? Ну, для начала нужно, наверное... Все-таки установить этот самый фреймворк, этот инструмент. Для того, чтобы его найти, нужно написать docfx. Вот страница этого docfx. Я ссылку добавлю в описание. Давайте перейдем на Get Started. Ну и первым делом понятно, что нужно для установить. И для того, чтобы установить, можно воспользоваться одним из четырех способов. Я взял самый простой, который называется загрузить релизы и установить, распаковать в папку и, собственно говоря, установить в среду переменную окружения, чтобы она ссылалась на эту папку. В общем, наверное, знаете, как это делается. Я взял версию 259.4 и, собственно, мы сейчас это проверим. Вот, если открыть документ, так, я открою папку, я открою терминал. Ну и, в общем-то, как-то вот так вот это все будет происходить. Смотрите, у меня сейчас док э, ну, вот, это рано. Сделаем верх. Для начала давайте посмотрим, где мы находимся. Мы находимся в корне папки. Я хочу выложить ее выше. Для этого мне нужно сделать st. Еще раз st. Let's. Вот, я хочу выложить ее в корневую папку моего проекта, э, чтобы рядом с src лежали docs. Для этого мне нужно эту папку сгенерировать. Но ее сгенерировать можно при помощи вот этого самого docfix. Ну и в данный момент я скажу, мне нужно и нет, и минус q, и это значит quiet, значит, без каких-то дополнительных вопросов. Вот у меня появилась папка, которая называется docfxproject. И в ней, соответственно, ну, давайте зайдем, посмотрим, docfxproject. есть э, так называемый файл настройки, который называется docfx.json. Код docfx.json. И э, мне, э, теоретически, здесь можно пока ничего не делать, но я могу сделать следующее. Я могу сказать, э, давайте очистим экран, напишем doc.fx, так, я нахожусь сейчас в папке в корне моего проекта, для того, чтобы упустить, ну смотрите, docfx build, он попросит указать непосредственно файл настроек, который нужно выполнить. Поэтому я зайду в docfx, где как раз находится этот файл, вот он docfx.gson, ну или можно было из верхнего уровня указать его, соответственно, но не важно. Я теперь нажимаю, собственно говоря, build. И где-то здесь у меня есть папка. Давайте посмотрим. Есть ли что-нибудь? Да, появился какой-то контент. Теперь соответственно я могу сказать DocFX Serve и указать верхний уровень папки, где у меня лежит вот эти как раз документы. То есть я находился внутри, чуть повыше в docfx. Ну и вот что сгенерировалось у меня, как вы видите, ничего. Наверное, я неправильно указал. Давайте, давайте -то тоже закроем. Это тоже можно это тоже закрыть. Так, очистим, ой, очистим экран. Начало CtrlC. И проверим в настройках. Итак, смотрим. Ä, DocFX она нашла. Здесь у меня файл проектов. А, ну вот смотрите, еще вот что я забыл сделать, наверное. Потому что build, он как бы строит проект. Часть да, да. То есть он построит, вот как раз идет загрузка проектов. Вот как раз генерируется метаданная из вашего проекта. Ну и теперь, соответственно, если я серф сделаем, ну или серф, у меня здесь должны появиться, нет, ничего не появилось. Ну, наверное, я все-таки где-то что-то промахнулся. Сейчас будем смотреть еще раз. ctrl -C. очистим проект и посмотрим настройки. Так, ну, судя по настройкам все, да, ну, давайте попробуем перегенерить. Или даже не просто перегенерить, а указать такой атрибут force. Ну то есть, вообще сильно перегенерить. Теперь давайте попробуем еще раз запустить. Эм, о, Сгенерировал. Смотрите, отлично. У меня теперь есть два проекта, один из них тесты, которые мне нафиг совсем как бы не нужен. Но э это все от того, что я указал. Давайте закроем здесь ctrl C, Я в настройках указал взять все, что есть проекты. Давайте. Я укажу, что мне нужен непосредственно вот этот вот проект Или даже вот так вот скажу, копировать как путь И вставить вот сюда ну, Мне тесты, как вы понимаете, не нужны Я вот так вот SRC заберу и сюда вставлю вот такую штуку Вот, и теперь собственно я могу тоже перегенерировать это все Вот так вот И теперь опять запустить сервер Uh, да, не обнорил. Так, и о, давайте перегенерим дату, метод дату вернее, вот таким вот образом. Отлично, и теперь снова запустим, и теперь я здесь еще пока вижу два, ну, наверное, не собрал весь проект, давайте соберем весь. Uh, еще раз, метода собрал, собрали, теперь билд. Ну, а теперь серф открываем и у меня теперь один проект ну и в общем то то собственно говоря ради чего мы как бы сегодня собрались да ну и как это работает ну для примера опять же допустим вот есть у меня какой-то hedge object давайте вернемся в код вот он hedge object add data метод и здесь вот это дата у него нет никакого описания давайте добавим uh, ads uh, data uh, uh, Result, там, не знаю. Неважно, пока мы не будем здесь задаваться вопросом, я да, сохранил проект, закрыл, и теперь мне нужно перегенерировать это все. Ctrl-C. Теоретически я могу сказать build и снова запустить проект и нажать f5. И здесь ничего не появилось. ну собственно говоря, да, нужно делать э, метод build, э, чтобы перезабрались как раз метаданные с вашего проекта. они а потому что кэшируются на самом деле. и с этим, где этот кэш валяется я не нашел. ну теоретически вот как-то вот так вот должно. Быть, да. то есть если я сейчас нажму здесь F5, э, так F10, кто там, я выбирал да, метод data, ничего не поменялось. наверное нужно может быть, я не там это сделал? Нет, там. F Build. Но ну, надо пересобрать проект, потому что она э, работает, ну, то есть система Docofx работает на базе сгенерированных, на мой взгляд. Хотя нет, она, собир... она сама собирает проект. Ну, в общем, странная штука, на самом деле. Давайте разберемся, почему это не работает. Еще раз собираем метод дату. Давайте вот так напишем help. И здесь у нас есть тоже force. Давайте поставим force. Потому что вот кэш как бы серьезная штука. Вот загружается реальный проект, вот генерируются реальные метаданные. Вот а теперь теоретически я могу э, вот таким вот образом поступить. Так, ген херда там не обновилось. Я, наверное, не собрал. Да, я не собрал. Давайте соберем. А теперь запустим. И объемная документация. Ну и вот появилась информация. Ну, в общем, смотрите, все на самом деле сильно кишинитесь. Обращайте на это внимание. То есть, в крайнем случае, через Fox можно пересобрать проект. Ну и, и что это дает? На самом деле это дает ту самую часть, которую можно будет теперь применить на, соответственно, на стороне GitHub. Давайте закоммитим изменения. Так, здесь Ctrl+C, Ctrl L вообще пока свернуть, здесь тоже можно свернуть. Так, ну что ж, я закоммитил изменения вместе с DocFX, вместе с доком. в общем, теперь у меня это есть где у нас тут GitHub. Собственно, вы видите, что у меня теперь есть и DocFX, и Docs, и теперь нужно как-то включить эти самые страницы. Это на самом деле, делается очень просто. Открываем, выбираем, э, мастер, выбираем Docs, нажимаем сохранить. И вот здесь вот теперь в быстренько пошел деплой. Вот, видите, э, в общем, то, что, собственно говоря, вкалывает робота и счастлив человек, на мой взгляд, это как раз явный пример того, что он все-таки, да, вкалывают. Давайте подождем, пока закончится деплой. В общем-то, здесь как раз все будет видно. Ну и как вы видите, диплой состоялся. Я теоретически могу открыть информацию и в общем вот здесь у меня уже есть на той самой э, GitHub page, который мне любезно сгенерировал тот самый GitHub э, уже информация по моему собственно по моей сборке, по моему проекту. В общем, здесь можно включать, включать проекты. Здесь можно, кстати... Ну, давайте открою и коротко расскажу, что еще может DocFX. Ну, смотрите. Во-первых, здесь есть пустые страницы, вот, например, вот здесь. да, Это статичная страница, которую вы в своем в своей документации можете написать. Там Markdown используется. Вот здесь вот есть, допустим, корневые. Вот здесь вот тоже можно заменить. То есть, это можно добавлять, расширять и, собственно, говоря, вести. А, и вот это информацию из метаданных, которые из проекта взял, можно встроить в эту документацию Она будет вот хорошим дополнением Ну и еще надо сказать, что DOCFX умеет генерировать и PDF файлы DOCFX может менять темы У DOCFX это, на самом деле достаточно много плагинов, которые могут так или иначе обработать ваш UI, то есть ставить какие-то э, разного типа там, видеоматериал или какие-то картинки с других сайтов или какие-то ну, другие объекты, которые в HTML, ну, в HTML вы обычно используете. В общем, мощная достаточно система, но самое простое, что она дает, это то, что у вас динамический э, контент, который привязаны к вашим методам, то есть при изменении какого-то непосредственно объекта в вашей системе, в вашем коде, написав какую-то документацию, она автоматически попадет, ну вот собственно сюда, может быть там с кэшем придется побороться, но тем не менее это возможно и вот это будет работать исключительно хорошо и красиво в том смысле, что у вас есть ссылки на те объекты, с которыми вы работаете, какое-то вот описание, может быть, дополнительное. И более того, здесь подцепляется еще информация, которая связана непосредственно с самим языком. То есть, если у меня есть Operation Result, то он наследник от Object, и это как бы вот. Все на самом деле прям красиво. Так, друзья, я с вами на этом, наверное, буду прощаться. На изучение дока ф но вам, собственно говоря карты в руки, здесь на самом деле сам док FX описан с тем самым как говорится фреймворком, самим собой, то есть вот есть API описанный, ну и есть еще куча всякой дополнительной информации которая тоже поможет вам сделать правильный, красивый ману мануал вот, я с вами действительно на этом прощаюсь вам всего доброго и пишите правильный код